Всем привет! Это словарик блокчайника на канале CoinGalaxy. PAMP. От английского «накачивать». PAMP монеты – хорошо организованная акция группы трейдеров, в результате которой происходит искусственный рост или накачка цены криптовалюты. Может сопровождаться инфоподдержкой в чатах, в форумах и часто с виду хорошо замаскирован, что может ввести в заблуждение малоинформированных участников рынка или хомяков. Памп всегда заканчивается дампом, то есть сбросом криптовалюты и возвратом ее цены на прежний уровень или даже ниже, и потерями средств, малоинформированными участниками рынка. Как правило, пампу подвержены низколиквидные, мелкие коины и токены за счет относительной легкости манипуляции ценой.